Всем привет, с вами герой Макс Риск Сегодня мы откроем сундучки Сегодня мы посмотрим новое обновление Так что давайте начнем Так, перед началом ролика Подпишитесь на канал, поставьте лайк И то, что сейчас у меня выпадет Именно вам в руки придет Так, так, так, что-то вы не подписаны Давайте второй раз Вот прям сейчас, кто не поставил лайк В описании загните и поставьте лайк Давайте-ка, давайте-ка Три 21 бам не ну я не знаю что он сказать ладно прям сейчас кто не подписан давайте-ка жду жду 5 пять секунд 4 3 2 1 давайте ну блин почему не работает вы явно подписан или нет о события пособираю хоть а то вы не подписываетесь на канал. Ну и даже лайк не поставили. Так что пособираю пока что. Так. Так же, Так, так, так. Длинка что там такое? Ух ты, сундучок. А, да, мы уже открывали ссылочку на прошлый видеоролик. Будет в описании. Мы там открывали изобродный сундучок. Э, давайте. Вы реально это сделали? Если да, то напишите в комментариях. Я все сделал и я вас лайкну сердечком еще. Вы будете отличаться с других. Через два года мы зайдем на этот второй видеоролик и будем вас хвалить. Вы конечно будете с нами два года, чтобы узнать, что будет в будущем. Ну блин, вы что, реально не подписаны? Ну давайте прям сейчас. Ну ё это уже по счету третий, четвертый сундук, там уже будет пятый. Давайте. Ну все. Если вы не подписаны, то я ухожу с YouTube, для канала все раньше. Как нужно делать. Нитро лук. Не, ну это 50-50. Все-таки я не удаляю канал из-за этого. Так, лук мне нравится. Вроде бы он мне нужен. Так что спасибо. Хоть за это. Так, давай сейчас попросим. Блин, у меня же ничего нету. Кстати, да, мне нет ни одного сундучка. Чем я буду хвалиться? Смотрите. она ничего нет. Нужно пойти в бой. Но сначала обновление. Так, так, так. Кое-что вам скажу, что будут новое обновления. Вот. Эм. Познакомьтесь с новыми режимами. С новыми. То есть их несколько? Да, ну у вас. Сейчас посмотрим видеоролик, что прям YouTube нам не избанил. Я немножко прокручу. Ну вроде бы я посмотрел там три против всех. 3, 3, 3, 3. В общем, так тихо-тихо. В общем, смотрим. Так, смотрите. Раз, два, три. Я думаю, все видно. Так, дальше смотрим. Вот мини-режим 3 на 3 И через 23 часа. И четвертый мини-режим вообще неизвестно. И еще внизу что-то есть. Смотрите-ка. Что-то я там есть. Ну, в общем, что-то будет. Давайте я немножко паузу, чтобы прям убрать YouTube канал. Эх, YouTube видео. Все, вроде бы я уже вам показал. Ну как там 3 на 3, потом будут еще, еще мини-режимы. Они прям хотят догнать Брау Старс. Ссылочки на мой YouTube канал по Брау Старс будут тоже в описании, ссылочки на плейлисты в описании. Просто эффективно и полезно. Магазинчик зайдем, можно что-то выиграть там бесплатно. Да, да, да. Каждый день заходите и получаете что-то полезное. Поэтому я каждый день играю. Хоп, она смотрите. Она стоит 500 монет. Если вы не верите, что предмет столько стоит, смотрите на экран. Так, 50, 50, 50 и 500. Это офигенно, спасибо разработчикам. В общем, 38... 3585, 26 дней остается. А новый скин мы сможем купить? Хочу подписчиков э -э поздравить там за то, что мы скин купим. Да, можно, 39 тысяч. Ого, ты ⁇ ё -мо ⁇ Чувствую, что мы не наберем. Напиши, напишите в комментариях, вы когда-то не набирали эти вот жетоны на 39 к подписчиков? Да, когда будет 30 тысяч подписчиков, там буду говорят э, какая-то кнопочка спонсорство. Ну или из тысячи подписчиков спонсорство. Ну я такого еще не знаю, нам еще такое не выдавали. В общем, я беру Жирафа 700 к. 700 кубками, а не семьсот кам. Блин, что ты делаешь? Эй, убийца. Не-не-не-не-не, друзья, они просто так ненавидят ютубера. Так, так, так. Серебро это лучше. Я вам вот честно говорю, серебро это лучше. Хопно. Не-не-не-не-не, уйди отсюда. Нет, блин, не хочу умирать. Иди отсюда. Иди вон. Блин, уйди, я снимаю ролик. Уйди. Чувак, чувак, блин. Кто это такой вообще был? Лисенок, четыре, Пле... 4... 40 тысяч. Там вообще безумец. В общем, я тебе не желаю удачи. Тебе не пуха император. Минус шесть, Вы что, издеваетесь? Эй-эй, ч ⁇ мне так лагает? Еще наказание получил. Блин, пожалуйста, кто это не сделал? Кто не поставил лайк? Ладно, ладно, все, хватит меня это все. Не, ну прикольно, мне так научили ютуберы. Так, куда мы идем? А, ага, мы здесь. Так, так, так, так. Берем. Так, так, так. Охресьи, агрессивно, агрессивно иди отсюда. А, -а, а, блин, уйди, уйди, уйди. Давай сейчас дадим его. Хопана, чтобы он испугался. Эй, чувак, хопана. А, ага, боится. Так, уходим, уходим. Я не хочу умирать. О, бомбочка. бронзовая бомбочка. Не, бронзовая лучше. Да, идем сюда вот. Собираем. Если вы хотите со мной сыграть, то пишите в комментариях, создай клан, создай клан, пока что их кто еще не написал, это какая уже серия, по-моему, так, шестнадцатая, семнадцатая, по-моему, да, семнадцатая серия, в общем, плейлистик, все серии будут в описании, Тут, конечно, были тоже смешные моменты, вау, золотой лук, я с радостью возьму, потому что, если я прицелюсь, то будет офигенно, блин, косой, косой, косой, так, так, Хона, блин, Хована, блин, косой-косой, косой. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай. Хона. Хона. Блин, косой, косой. Друзья, напишите в комментариях, почему я не умею попадать. Вы тоже не умеете попадать? -мо, на попал хоть раз в жизни. Не, ну раньше я утащил, когда был один на один бой. Так, сейчас плюс один кубок. Сейчас плюс два кубка. Отлично. Вроде все окей, смотрим, где кто есть. Включаем способность жирафа и всех видим так попался лего а это же этот волк э, какой волк тигр так где там тигр Хована, на хова на дело а, испугался хочешь меня убить я так и знала иди э, уйди уйди есть мой ролик уйди позже уйди боже, уйди он испугался тоже да иди чувак уйди что умер в общем, не, не, не мешаем ему. Так, так, так, смотрим. Вот видите, как нужно а, прогонять этих врагов. берете жирафа, э, ультушку, покупайте там предметы. Я так никого не вижу. Вау, хпшки. Яхтык, ё-моё, селестенок, хитрец. Почему, друзья, не подсказали, что он там есть? Почему так? Почему я должен сам? Так, иди сюда, щё получит меня. Хо Так, так, подходит, подходит сюда. Эй, эй, эй. -э. КПшки только мне меньше. Там тигр, там тигр. Идем к тигру. Тигр, привет! Хована. Прикрытие. Ах, ты такой незавнутаку делаешь. Ну что, кто виноват? Я что ли? Иди отсюда. Так, иди тигр вон. Ох, какой хитрый. Друзья, он реально силен. Хована. Он тоже отходит, отступает. Так. Где все, ага, лисенок, лисёнок, заметьте меня, блин, блин, опасная игра становится, иди отсюда, иди отсюда, нет, почему именно я должен умирать, а ты должен жить, а, почему именно я, блин, кости мешают, просто кости мешают, так, уходим, что, я третье место занял, нет, хотя бы второе, блин, лисёнок выиграл, как так, ну, как так, прикольно, конечно, была битва, 16 кубков золотой ящик вау спасибо большое в общем это реально круто о кстати напиши комментарий, с какого с кем я бы хотел с кем вы хотели чтобы я записал видеоролик о зубе как с ним общаться будем но можно установить предложение в дискорде там есть такое вообще я сам не знаю если вы знаете ответ то напишите и с кем еще и почему я не использовал отброс бомба она реально эффективна. плюс 0,5 отталкивает это ж круто так так событий что там событием миссия миссия миссия смотрим простойте неподвижность 15 секунд ра раунде стоять просто убей два врага в куст кустарники в кустах можно <с> кустарники редко слышу такие слова убить четыре персонажа в одном бою сколько не я конечно это делал но это реально много э, да онлайн сколько там я помню что я делаю видеоролик там э, в смысле 8 10 в смысле 10 смотрите слева от вас в смысле вы это видели <звёк> тихо тихо тихо 29 и не поднимается Иди отсюда, эй, агрессивный человек, иди отсюда. Блин, я в шоке. 31 человек. Они поднимаются, табаки или это, чтобы не лагало? Ну, если чтобы не лагало, то окей. Блин, чувак, что ты сделал? Ненавижу таких людей. Портит видеоролик. 27 место. В смысле 27? Так я вообще не понимаю, что это такое Только что было, это какой-то. Ну, в общем, ну и ладно. Если разработчики хотят, чтобы игра не лагала, только я за. Да, мы согласны, чтобы игра не лагала любыми способами. Я жира, видите, Игра 35 человек. Блин, я там 80 написал. А теперь 35. Ну ладно, хайпай ну немножко. Скажу, что за видеоролик? 3 против 50 человек. Ты что? Откуда ты взял такую инфу? инфу. Я такой, не знаю, просто не замечал никогда. Оказывается, их 35. Все запомнил. Ух ты! Так. Нужно, кстати, чаще-чаще запускать эту штучку, э, жирафу. Смотреть на все стороны. И вы заметите так врагов. Пошел вон. Заяц, пошел вон. Эй, куда брешь, а? Хона! Что, теперь я страшный, да? Стал картом. Ага, сужается. Вроде бы на, мост... на мосте можно хорошо так... По пвп Так, вот я там видел. Ага, заметил. Ну что ж, подходи, что ли? Ага. Спрятался так называемый. Так. Ага, вот он где. Ага, ага отступает. О, у нее еще вот эти вот... Эээ... Лапки, куричие лапки, которые ускоряют его. Эй, уйди отсюда. Нет, нет, нет. Пока. Я не знаю, значит, что ты хотел. Ах, трец мелкий, она отдал. она отдал. Ты она отдал. Иди сюда. Хона. Хона. Иди сюда. Эй, дал. Он спрятался. Я боюсь его. Блин, вот и Ларри, я их ненавижу. Да, они персонажи под названием Ларри. Так, он там, наверное, кидается. Давайте пойдем сюда вот в куст. Как Браул Старс. Если вам нравятся зубы, то подписывайтесь на наш еще один канал. Не, ну если вам нравится Браул Старс, то подписывайтесь на наши еще один канал. Чтобы поднять подписчиков там тоже. А то на одном на одном скучно же. Одно и то же. Так, смотрим ничего. Где же они спрятались, а? Я прям посредине. Я лучше здесь по фкашу. Почему бы нет? Так, где вот тут? Нашел, нашел одного. Чувака. Хона. А, -а, а Леонардо или кто там такой? Блин, они, конечно, мощные. О, тут кто-то есть! Тут кто-то есть! О, хп-шки, хп-шки заберем. Так. всем Смотрим. Лего. А, иди сюда. Нет. Нет, нет. Нет. А, заяц, иди отсюда, заяц, иди, иди отсюда, все-все-все. Я хочу топ попасть. Пожа. Эй, иди отсюда. Нет. Блин, вырубили меня. Не, у меня тоже есть, конечно, кролик. Я, конечно, жираф беру сегодня. В общем, если хотите, чтобы я взял другого персонажа, то смотрите видеоролики. Слева от вас, справа от вас, справа внизу, слева внизу есть подсказочки. Нажимаете и смотрите эти данные видеоролики. А я желаю вам удачи. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Лайк, подписка на мой YouTube канал и в описании. Всем удачи, всем пока.